Привет! Я руководитель агентства видео для бизнеса и помогу именно вам обрести популярность за максимально короткое время. Мы быстро и качественно соберем информацию об вашем товаре, поместим ее в понятную, яркую и очень интересную видеоупаковку.